Под колодой. Под колодой у нас карта мира. но ну, замечательная карта. Карта, которая, во-первых, это последняя в череде старших арканов, завершающая, которая говорит о завершении какого-то цикла, успешном причем завершении. Карта расширения еще помимо этого. То есть то, что вы завершили, оно позволит вам как бы что-то улучшить в вашей жизни. Например, вы закончили... Университет или институт, а теперь вы можете найти лучшую работу для себя. Карта еще, знаете, такая всего того, что связано за рубежом: иностранные гости, поездки за границу, оформление документов, успешное завершение оформления документов. Какие-то загранные командировки могут быть по этой карте. Если у вас свой бизнес, может быть, вы работаете с заграничными партнерами, или вы для них иностранец. Ну, давайте внимательно посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у вас карта Паш Мечей, которую перекрывает Король Мечей. В основе вашего креста девятка посохов. В недавнем прошлом – карта Луны. Во главе вашего расклада – карта Верховной Жрицы. В ближайшем будущем – Семерка Пентаклей. Для вас, мои дорогие, четверка кубков. В вашем окружении – Девятка Пентаклей. Надежды, страхи – карта Императрицы. И чем все завершится – Десятка мечей. Давайте начнем с «Малого креста», «Паш мечей», «Король мечей». Ну, явно кто-то обменяется парой таких острых словечек с «Королем мечей». Или вам напишут, или вы, или у вас будет какой-то обмен любезностями, так в кавычках. «Король мечей» – мужчина элемента воздуха. Это весы, близнецы, водолеи. Люди обычно не очень любящие показывать эмоции, могут показаться холодными. Люди обычно какой-то интеллектуальной, занимающиеся какой-то интеллектуальной деятельностью или работающие в этой области, либо просто интеллектуальные. Люди, которые любят всегда добиться, добраться до сути дела, справедливость любят, честность, вот так вот. Меч, меч Фемиды. Не зря на этой карте нарисована сова, вот эта вот мудростью с возрастом приходящая. Иногда э, обладающий таким, знаете, саркастическим, я бы сказала, чувством юмора, вот этот сарказм, о острота, тоже меч. Э, иногда эта карта описывает не столько знак зодиака, сколько самого человека, профессию его может быть. И часто эта карта проигрывается как судья, опять меч Фемиды либо адвокат, может быть, может быть, служащий в войсках или в полиции, или это, может быть, хирург, дантист, кто-то, работающий с острыми предметами. Кто этот мужчина для вас, для женщин, может быть, это предмет вашего интереса, ваш, ваша половинка, ваш партнер – для мужчин. Это может быть и начальник, и друг, и знакомые и дела с кем-то вы ведете Но тут вот либо деловая переписка паш-мечей. Паш-мечей – это пажи всегда носители информации. И тут вам вот какая-то либо деловая подготовка, может быть, к подписанию контракта, когда мы обмениваемся сообщениями, готовимся, посылаем друг другу наброски какие-то. Такая деловая сухая переписка. Либо это может быть довольно острого характера. Опять-таки колкие предметы, нож, э, выколкое слово, и вам в ответ э, что-то такое э, может быть. А еще по этой карте иногда проигрывается слежка, знаете, как такая из-под тишка. То есть, может быть, кто-то э, отслеживает вас в соцсетях, не показывает свой интерес, но интересуется вами. Либо вы интересуетесь вот этим вот королем мечей, может быть, и тоже вот так вот из-под тяжка как бы отслеживаете его, его поведение, что он делает, чем занимается через соцсети. В основе вашего креста еще одна, девя... еще одна. девятка. Девятка посохов. Девятка посохов – это карта воина. Карта, которая, знаете, как бы подхлестывающая вас, чтобы вы ни в коем случае не сдавались. То есть какие-то дела могут быть у вас, по работе ли это, дома ли это, не опускайте руки. Карта девятка посохов ⁇ это как бы как генерал, который ведет свои войск, вы впереди. То есть, во-первых, в первую очередь всегда берете удар на себя. За вами уже ваше войско, ваша семья, ваша, может быть, если вы руководитель отдела, там, или компании, или еще чего-то, значит, вы берете ответственность за всех в данном случае. Ну, и вот, может быть, уже надоело вот так быть впереди, уже жизнь вас не раз побила, есть какие-то раны такие, знаете, раны, которые нанесла жизнь, это вот жизненный опыт этот. Ну и карта говорит о том, что ни в коем случае не сдавайся, не опускай руки, потому что вот еще чуть-чуть, мало осталось. После девятки идет десятка, вот тогда ты сможешь как-то расслабиться, вот тогда ты сможешь опустить оружие, то есть еще не время. Пора еще, пока еще надо отстаивать себя, отстаивать людей, от которых от вас зависит, быть впереди вот этого войска. И давним прошлым карта Луны, которая представляет э, водные знаки, раков, рыбов, скорпионов, э, вообще карта «Старший Аркан» представляет знак зодиака раков, но, в общем-то, э, Луна приносит эмоции, а все водные знаки такие эмоциональные – но карта в основном говорит о том, о, о чем-то скрытом. Во-первых, Луна – это наше подсознание, то, что скрыто, или мы сами скрываем, и не хотим, чтобы выходило это. Это наши страхи, это какие-то комплексы наши свои, которые мы глубоко прячем внутри себя, и не хотим, чтобы никто их видел, и сами от себя иногда прячем. А еще это тайны какие-то, секреты. Очень карта говорит об предчувствии, интуиции. Может быть, вы чувствуете, что что-то не так, но у вас нет никаких доказательств. Бывает, мы чувствуем, что... Кто-то вроде бы о нас говорит что-то, шепчется, может быть, позади, но опять-таки нет никаких конкретных доказательств. Вот это вот предчувствие чего-то по этой карте. И еще эта карта говорит о том, что нет четкости видения ни прошлого, ни настоящего, ну, скорее всего, будущего, а может быть даже и настоящего. Потому что лунный свет, он такой, знаете, как туман все очертания предметов, они стертые, они расплывчатые, то есть у нас нету четкости видения, то есть вот это вы в каком-то тумане, видимо, находились, или были какие-то вот тайны, секреты, что-то недопонимание какое-то, непонятно, запутались, может быть, даже как-то вот, не знали, что делать дальше, как поступать. А, кстати, вот ваше в голове вашего расклада, карта, которая во главе вашего расклада, Верховная Жрица, говорит вам о об этом, говорит о том, что доверяй своей интуиции. Если чувствуешь, значит, это так, потому что вот по этой карте вы всегда эксперт в своей жизни, вы специалист в вашей жизни, вы лучше всех знаете свою жизнь и свою ситуацию очень правильно и верно слушать умных людей, мудрых людей, прислушиваться к чьим-то советам. Но никто не знает вашу жизнь, никто не знает вашу ситуацию лучше, чем вы сами. Поэтому доверяйте себе, доверяйте своей интуиции. Вот об этом говорит Верховная Жрица. Карта, кстати, еще и бездействие, потому что она спокойно сидит на своем троне, никуда не торопится, никуда не бежит. И обдумывает все. Вот может быть и вам нужно остановиться, не зря на у вас во главе, то есть в голове остановиться и хорошо обдумать и разобраться внутри себя, как вы видите ситуацию вокруг себя, как она у вас лежит на душе, лежит на сердце ли для вас. Еще эта карта эзотерическая, то есть кто-то из вас, может быть, решит обратиться к тарологу, астрологу, эзотерику, либо вы решите заняться вот этими предметами. В ближайшем будущем у нас семерка Пентакли – карта, когда мы э, вкладываем свое будущее, то есть мы развиваем свое будущее, то есть развиваем настоящее для того, чтобы у нас в будущем был, было, наше будущее было успешным. Семерка пентаклей это когда мы э, посеяли зерна чего-то, Упорно ухаживали за этим деревцем и, наконец-то, оно начинает, оно выросло и начнет, начинает давать нам свои плоды. Вот вам какие-то пришли, может быть, сбор урожая семь пентаклей. Но помимо этого, мало того, что а вот эти семена – это, может быть, семена вашей работы, карьеры. То есть, может быть, вы и начали с самых низов в этой компании, но постепенно поднимались по лестнице, то есть вкладывали в это вот, в развитие своей карьеры. Теперь вы как бы пожинаете какие-то плоды. И сейчас вот это такой, знаете, как бы не переломный период, но период осмысления. Что делать дальше? Вот получила я эти результаты труда. Я могу повторить все то же самое на следующий год и получить тот же сам, ту же самую прибыль, тот же самый результат. А может быть, мне стоит что-то изменить. Может быть, стоит перейти в другой отдел и получить дополнительные какие-то знания, получить какой-то дополнительный опыт работы, который мне пригодится. Что-то вот такое. Тут нет, конечно, если вы что-то измените, нет гарантии, что вы получите семь пентаклей. Но нет гарантии, что и не получите, а может быть, вы лучше больше получите, понимаете? Можно также вкладываться в отношения, взращивать вот это деревце вашего отношения, которое принес, принесет свои плоды какие-то. То есть, может быть, вы решите, что пришло время переводить это отношение на следующий уровень. Итак, для вас, мои дорогие, четверка кубков карта «Скуки». Что-то заскучали овны, что-то вас э, ничего не радует, как-то вы апатия такая, знаете, нету интереса ни к чему. Работа вроде есть, вроде бы все есть, э, э, если даже менять, вроде бы и знаете, что менять надо, но как-то энергии, что ли, не хватает на это. Но карта еще называется карта утерянных или потерянных э, возможностей. Если вы внимательно посмотрите на эту карту, вы увидите, что рука судьбы протягивает что-то вас, что-то вам. Если вы заскучали на работе, то кто-то может быть позади вас, вы можете услышать случайно или узнать, или э, кто-то будет предлагать вам что-то, что есть, есть место где-то, где все можно поменять, то есть не будет так скучно, э, будет более интересного. Но вы как-то не обращаете внимания на эти знаки вот, судьбы. Если вы заскучали в отношениях, может быть, вас кто-то будет приглашать на свидание или делать какие-то знаки, что человек вами интересуется, вы опять как-то это можете отместить или повернуться спиной, не заметить. Но вот таким образом вы можете пропустить свой шанс, упустить свой шанс. То есть, поэтому обращайте внимание на все знаки судьбы, которые вам будет посылаться в этот период, в августе, и действуйте, действуйте, потому что иначе вот так и будет продолжаться эта ситуация. А еще по этой карте для тех, кто ждет что-то, это 4, номер 4 в нумерологии говорит о том, что это может как бы реализоваться через 4 дня, то есть вы можете получить то, что вы ждете. Через 4 дня, 4 недели, 4 месяца. О вашем окружении. Ну что ж, девятка пентаклей Замечательная карта с точки зрения денег, финансов. Карты финансовой независимости, кстати. Человек очень независим. Это кто-то, может быть, ваш партнер или партнер, партнерша. Человек обычно женщина описывает. но ну и мужчина может тоже проигрываться. Все-таки карта «Младший аркан». Человек финансово-независимый, человек, который хорошо зарабатывает или хорошо обеспечен. Человек, который любит тратить деньги на себя, кстати, любит окружать. окрушать. Этом. Иногда карта проигрывается как знак зодиака Тельцы. Они любят роскошь, так как управляются Венерой. И вот тут вот, как бы, человек любит тратить деньги на себя, на дорогую одежду, на хорошее вино, на походы в рестораны, что-то вот такое вот. Часто иногда описывает женщину после развода, одинокую или вдову, но если после развода, то это ваш выбор, то есть для вас это не драма, наоборот, вы свободны, вы независимы, у вас все есть, вам ничего не надо, в общем-то, вот, вот так вот. Но это не вам, простите, а вот кто-то в вашем, этому человеку ничего не надо. Это в вашем окружении кто-то вот такой вот. Близкий, близкий человек. Раз вам выпала эта карта, кто-то очень близкий для вас. Надежды, страхи. но ну, кто-то хочет завести ребенка. Это карта беременности. Даже прям нарисована у нас карта императрицы беременной. Она постоянно Беременная. Либо хотите ребенка завести, либо хотели бы быть более плодотворны в своей, в своей деятельности, в творчестве ли, в, в работе ли, где-то в какой-то области. А кто-то боится, наоборот, боится детей завести ребенка, если особенно мужчины. Ну, не особенно бывает, что мужчины не хотят, пока рано считают. Если у вас есть партнерша, вы не хотите, может быть, ребенка в данный момент. Поэтому у каждого по-разному эта карта может проиграться. Но еще карта как бы такая, очень позитивная, императрица. А кто-то, может быть, хочет быть императрицей, то есть быть во главе своего небольшого, может быть, даже бизнеса или большого бизнеса. Императрица управляет своей империей. Вот что ваша империя? Хотите быть во главе? Во главе, как я сказала, может быть, открыть свой небольшой салон какой-то. Опять про салон, потому что тут тоже Венера у нас Карта Императрицы управляется тоже планетой Венеры. Тут все, что касается красоты, искусства, музыки, архитектуры, что-то вот в этой области. Может быть, небольшое архитектурное у вас бюро свое какое-то. Может быть, что-то связанное с творчеством, с может быть, с креативностью, с искусством тоже. На всем можно деньги зарабатывать, галерею можно открыть и продавать чьи-то картины или свои картины тоже. Даже бутик можно, красивой одежды, моделирование тоже проходит по, по, по этой карте. Красота, косметология все-все-все связано с этой картой. Ну и последняя карта. Вообще карта такая, знаете, психологическая. Она говорит вам, что. Да, были э, трудности, были удары судьбы в прошлом. Вот это вот «Десятка мечей» – это удар судьбы, удар в спину, причем неожиданный удар в спину. Э, и довольно болезненные удары судьбы, я бы так назвала, либо в личностных отношениях, либо в, в вашей работе, в бизнесе. Но э, я так понимаю, что как бы... Кого-то даже аж повалили эти, потому что часто она лежит на земле, вот уже она или он, женщина или мужчина на этой карте. Человека прямо раздавило этот вот, вот этот удар какой-то. Но пришло время просыпаться, вставать и думать о будущем. Единственное, что позитивно в этой карте, ее номер. Нумерология 10 – это конец цикла. Не зря вам пришла успешное завершение э, карта мира. И она и говорит, что завершился цикл, цикл, пора как бы жить настоящим, наслаждаться жизнью вообще, в любом случае, любить жизнь и думать о будущем. То, что вам как бы нанесла судьба, из этого надо вынести урок и как бы оставить в прошлом и жить, вот как бы продолжать жить. Хотелось бы все-таки упомянуть у вас прямо под этой картой мира, еще и карта мага, тоже старший аркан, карта номер один. То есть, да, я завершил вот этот цикл, а теперь я все могу. Вот нам почему же судьба нас испытывает иногда? Для того чтобы. Мы набирались этого опыта, силы какой-то, и с помощью вот этого опыта мы потом как бы с легкостью справляемся с другими ударами судьбы, с другими какими-то трудностями в вашей жизни. Вот вам карта говорит, карта мага, вот теперь вы как маг сами будете совершать, какой-то урок вам преподнесла, видимо, жизнь, видимо, судьба. Вот после этого урока вы теперь как маг будете совершать волшебство своей жизни, потому что вы теперь уже все сами знаете. Уже нигде не обожгетесь, уже где даже будете знать, там соломку подстелите. Вот так вот, вот по этой карте. Ну, замечательно. Давайте посмотрим, раз обещала, значит, будем смотреть на любовь. И первые три карты для тех, кто в паре. Они три карты и выпали. Карта башни, карта семерка пентаклей и король кубков. Ну, кто-то из тех, кто в паре, видимо, очень сильно вкладывался в эти отношения. Но, к сожалению, отношения, видимо, не сложились, потому что карта башни, разрушение идет. Идет разрушение. Вместо того, чтобы переводить отношения на следующий уровень, может быть, вы надеялись или хотели, но как бы не случилось. Кто-то, может быть, связан вот с королем кубков. Для женщин, может быть, это вот, кстати, тут может быть проблема с алкоголем, или еще, кстати, Король Кубков – это мужчина, который любит флиртовать, тут может быть даже измена, потому что они, у них они излишне эмоциональные, особенно раки, кстати, надеюсь, раки не обидятся на меня, если кто-то слушает из рака вдруг. Для мужчин вы, может быть, очень влюблены, может быть, женщина вас э, вот так ушла от вас, э, а вы ее до сих пор любите. То есть вы, может быть, и хотели бы на следующий уровень, но как-то не сложилось тоже. Ну, давайте посмотрим, что для тех. Опять-таки, всегда помните, что это позывы кому-то, пос, послание кому-то. Не всем прям поголовно овнам, а кто-то должен услышать это послание из вас, из овнов. Так, для тех, кто одинок и в поиске, семерка повод, опять карта мира завершился успешно, все ворота открыты. Я не вижу конкретно, что у вас складывается отношения, но у вас очень успешный период. Вот это вот семерка посохов, это карта воина. Я... А может быть, вы отстаивали свою вот эту вот. Очень часто мы, знаете, как, когда человек одинок, начинают все всегда спрашивать, ну, когда ты там представишь нам, ну ты, у тебя есть кто-то, но ну, когда наконец-то ты заведешь себе девушку или там парня или еще что-то, и нам постоянно надо как-то защищаться отнекиваться или я не знаю еще что-то, но кончился этот период, ворота открыты, то есть двери открыты у вас жизненные двери, я имею в виду, вы можете если хотите как бы начать начать процесс Выходить в свет, знакомиться с друзьями куда-то или в интернете где-то знакомиться. У каждого свои пути знакомства, каким бы путем вы ни пошли, кстати, у вас все равно будет успех. Поэтому пришло время, завершился цикл, может быть, вы были давно одиноки. И, как бы, может быть, и правильно, что были одиноки, особенно если вы до этого были в каких-то длительных отношениях. Этот период, когда мы ни с кем не встречаемся, он такой, знаете, выздоравливаемый мы обычно душевно в этот период, период выздоровления. Поэтому я всегда за, когда люди берут паузу. И вот, но ну, если хотите, то, пожалуйста, можно, можно начинать вот этот процесс, процесс поиска партнера. А теперь давайте посмотрим по финансы. Карта мечей, э, паш мечей, тройка кубков. Ну что ж, замечательно, как бы особых таких, правда, крупных денег я не вижу, но я вижу, может быть, подписание какого-то контра контракта или получение какой-то деловой, так, может быть, вы ждали что-то, какую-то бумагу, разрешение какое-то, я не знаю, что-то такое важное, опять, деловая бумага, и как бы празднуем, правильно? Часто вот эта карта «Тройка кубков» говорит о трех партнерах. Может быть, у вас, если у вас свой бизнес, может быть, у вас трое в бизнесе, и вы вот достигли какого-то уровня, получили разрешение на развитие бизнеса, получили на помещение, что-то такое, может быть, или из банка вам выдали, вы добивались, может быть, какого-то кредита или какой-то помощи финансовой, или еще что-то банковской, то вы это тоже получите. Правда, деньги не особо такие, знаете, крупные, небольшие. Паш Пентакли – это небольшие деньги. Но все очень позитивно, особенно вот с этой картой тройкой кубков. Даже если вы где-то работаете, может быть, у вас три управляющих, три менеджера, три директора, я не знаю, разных отделов, что-то такое. то Или проект вы совместный, успешный, может быть, завершили какое-то на работе и тоже вам дали какую-то, может быть, премию, что-то такое у вас. Тоже все довольно так, совсем и неплохо даже. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.